Сек, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English, хочу, все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Питера Граббет Юкс. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Итак. Дорогие друзья, нам необходимо перевести на английский такое предложение «Предполагают» или «полагают», что сценарий был написан Бжезинским. Здесь вместо глагола «предполагают» может стоять любой другой глагол. Как в настоящем времени, как в данном случае, «предполагают», сейчас «предполагают». Может стоять «предполагали» или «полагали» или «говорили». Или говорят, или видели, или видят, или слышали, или ожидали, может быть, и сообщали, что считали, что думали, что... В данном случае у нас предполагают, что... Ну, может быть, и предполагали, что... Что необходимо знать? Если глагол стоит в настоящем времени, предполагают в настоящем времени... Предполагали в прошедшем времени. Значит, должен быть глагол из настоящее время. Глагол быть в настоящем времени. Из или а. Дальше идет believed. Believed. Это как раз полагать, предполагать. Он идет в прошедшем времени. В прошедшем времени. Добавляется к ним окончание иди. Вот оно, иди to have written by Brzezinski. have written это написан буквально have written by Кем и так, чтобы сказать предполагает, что сценарий был написан Бжезинским необходимо на первое место ставить сценарий script это сценарий дальше is believed в прошедшем времени глагол believed to переводится как полагают и пред или предполагают. Is believed to, предполагают или полагают, что. Если здесь будет стоять не is, а was believed to, что это будет? Это предполагали или полагали, что понятно? если was believed to значит это будет полагали или предполагали, что в данном случае глагол стоит в настоящем времени глагол быть is значит предполагает. скрипт is believed to предполагают, что сценарий have written написан кем Бай Бжезинским Вот и все Очень все просто Не забывайте, что здесь Может стоять в русском предположении Предполагают Или предполагали Или говорили Это будет say А если говорили, будет Воз, said to Вот Видели, что Видели, что сценарий был написан Как бы было ну, было бы так... Воз, син, ту. Воз, син, ту. Вот. Слышали что? Слышали прошедшее время? Значит, воз, хе, Слышали что? Думать, например, sing. а Как сказать, думали? Еще глагол быть на первом месте будет. Воз, со, ту. Думали что? Допустим, консайдер есть такой э, глагол консайдер, «to consider – Это считать. Ну, можно и сказать, что это полагать, считать, полагать. Или думать тоже можно ее и переводится иногда. И как сказать считали? Значит, будет глагол was на первом месте. Was considered to. Считали, что. А как сказать считает, что Бжезинский, допустим, сценарий был написан Бжезинским? «Считают». Ну, скрибует, «Считают». Значит, «из considered to «Из considered. А как сказать «считали», что сценарий был написан Бжезинским? «Считали что». Значит, в прошедшее время будет как. Вместо глагола is быть» будет возстоять «Воз» получается считали, что ничего сложного нет поработайте и знаете, что здесь место предполагают, полагают считают, думают, обнаруживают объявляют или объявляли, объявляли что-то полагали что-то, слышали что-то надо ставить глагол быть в настоящем времени из, а, прошедшим воз если единственное число а если множественно В. Ничего сложного нет. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Питая Горбатюкс. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, если вам не трудно. See you later. Всего вам доброго. Пока.